Село Хованщина – это одно из красивейших мест в Тульской области. Там есть родник у подножия Древней Церкви, и это как бы считается визитной карточкой села. Вода в этом роднике тоже считается целебной, и сюда приезжают люди не только из России, но и со всего мира. Мы приезжаем сюда бурить скважину на воду уже не в первый раз, Дело в том, что уровень воды в колодцах нестабильный, и они часто пересыхают, а общие колодцы находятся в очень плачевном состоянии, и пить из них попросту опасно. В Хованщине очень сложная геология из-за холмистой местности, и большинство домов стоят на возвышенностях, которые состоят из доломитов, известняков, гранитов и другого твердого обломочного материала поэтому до чистейшей воды пробурить скважину не так просто. А хороший колодец выкопать здесь практически невозможно. Мы, как говорится, фанаты своего дела и беремся даже за такие сложные объекты. В недельный срок клиент получает годную к эксплуатации скважину на воду. Наша замечательная заказчица, Надежда Васильевна, очень любит свое село, свой дом. Она коренной житель, и теперь для комфортного проживания в деревне круглый год у нее есть не только газ, но и своя вода. Звоните, мы всегда с интересом беремся за новый объект и очень любим свою работу.